В этом году уже традиционно в просторном зале торгового дома Флора красуется новогодняя елка. Эта 15-метровая красавица не только украшает интерьер, но и играет важную роль в благотворительном проекте под названием Елка исполненных желаний. Младшие воспитанники мечтают и пишут об игрушках и книжках. Те, кто постарше, просят подарить им подарки посерьезней: одежду, мелкую электронику, парфюмерию. Все эти открытки на елке адресованы Ежичкови – маленькому Иисусу. Именно к нему в Чешской республике обращают свои просьбы детишки. Люди с разными финансовыми возможностями выбирали открытки, покупали подарки и переносили их милым девушкам-координаторам. После быстрой регистрации подарки помещались под елку, чтобы там дождаться момента отправки к детям в детский дом. О своем опыте воплощения детской мечты с нами поделилась студентка Виктория Шелигова. Я выбрала для подарка кошелек, потому что это была открытка со скромным желанием. Мне хотелось сделать кому-нибудь из детского дома радость, потому что у детей в детском доме нет основного, нет семьи. Я думаю, это прекрасная идея. Идея помочь детям вдохновила Маркету Кочарникову поработать координатором в этом проекте. Подруга предложила мне эту работу, и я приняла это предложение, потому что мне нравится этот благотворительный проект и возможность кому-нибудь помочь. Это прекрасная работа. Когда люди приходят к нам, у них всегда хорошее настроение. Они хорошо к нам относятся, мы можем поговорить о жизни, и это прекрасно. Прекрасное настроение и чувство благодарности наполняло детей во время вручения подарков. На рождественском утреннике присутствовали и младшие воспитанники дошкольного возраста, и ребята постарше. Для самых маленьких это было очень волнительное мероприятие. Малыш я а даже застыдился, а вот четырехлетняя Тамарка восторженно рассказала и показала все полученные подарки. Счастливые детские глаза были наполнены радостью, а праздничная атмосфера создавала прекрасное настроение и детям, и взрослым. Дети исполнили традиционные рождественские колядки и песни. По мнению директора детского дома, пани Волощуковой, такая благотворительная поддержка необыкновенно важна для ее воспитанников. Для них эти подарки больше, чем просто подарки. Они как символ рождественского чуда, как волшебное воплощение детской мечты, создают праздничную атмосферу в душах детей и учат их смотреть в завтрашний день с оптимизмом и верой в добро и исполнение желаний.